Оставайтесь в душе хоть немного детьми, пусть препятствием году не служат. Вспоминайте с теплом те счастливые дни, когда морем казались все лужи, когда каждый немного себе гуливер целый флот возводил из бумаги, когда рыцарь с драконом сражались за мир в королевстве дворовой собаки, когда все было просто и сотни потех, когда друг всегда жил по соседству, когда горы конфет и до коликов смех означали счастливое детство. Берегите в себе эти искры добра, и не важно, что с вами случится, не бросайте мечту в нижний ящик стола, ведь она вам еще пригодится.